Факт Возбуждают или побуждают В переводе с греческого гормоны «возбуждающие» или «побуждающие» служат посредниками в общении органов между собой. Чтобы узнать, в норме ли ваша эндокринная система, нужно сдать анализ крови, тест на гормональный статус. Всего этих жизненно важных веществ более 30 сегодня от тех, что отвечает за наше ежедневное самочувствие и активность. Окситоцин – «made in hypophys» – гормон позитива. Благодаря ему мы испытываем чувство влюбленности. Дефицит его вгоняет в тоску и тревогу. Выработка связана с положительными эмоциями. Также на его увеличение влияют шоколад, бананы, авокадо и продукты с селеном – спаржа, кабачки, патиссоны, сельдерей. Инсулин – место рождения поджелудочная железа. Превращает углеводы в энергию. Неправильная выработка ведет к диабету, сосудистым проблемам. Быстрые углеводы (булочка, пирожные) ухудшают инсулиновый обмен. Медленные (хлеб из муки грубого помола, овощи) стимулируют. Инсулин – гормон движения. После часа занятий фитнеса увеличивается на 5-7%. Норадреналин образуется в надпочечниках защищает от стрессов, стимулирует иммунитет, снимает спазмы. Помогают его синтезу аминокислота тирозин, ее много в йогурте и бета-каротин. Не отказывайтесь от морковных салатов с растительным маслом. Эстроген. Вырабатывается яичниками у женщин, семенниками у мужчин. Благодаря ему обновляются клетки, сосуды сохраняют эластичность, кожа – упругость. Для него важны витамины Е. Растительные масла, злаковые, бобовые, к шпинат, тыква, говяжий печень, яичные желтки, фолиевая кислота, петрушка, капуста. Соматотропин вырабатывается гипофизом, отвечая за сжигание жиров, мышечный тонус и крепость суставов. При его недостатке мышцы становятся дряблыми, обвисает грудь и живот. Ему нужны витамин С. Насыщенные жирные кислоты: сельц, тунец, скумбрия, рыбий жир, белки, говядина, индейка, курятина, рис, соя, фасоль. Тироксин производится щитовидкой. Избыток приводит к искуданию, недостаток к ожирению и снижению интеллекта. При его дисбалансе мучает зябкость, бессонница. Причина проблем с тирозином нехватка йода. Его источники – морская капуста, морепродукты, иодированные продукты. Ренин выдается почками, контролирует сосудистый тонус. Это он частый виновник почечной гипертонии. Причиной его скачков может быть воспаление почек, нарушение водно-солевого обмена. Чтобы он был в норме, надо есть не больше 10 граммов соли в день, это чайная ложка. Не налегать на острое, копченое и газировки. Тестостерон – штаб квартиры гормона мужественности в надпочечниках у всех и в семенниках у мужчин. Недостаток делает раздражительными. Снижается не только потенция, но и общий тонус организма. Расползается талия. Повысить уровень помогут продукты с цинком, говядина, постная свинина, баранина, тыквенные семечки. Это был краткий обзор по основным гормонам. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.